Я рад вас всех приветствовать в моем прохождении бесконечного лета и мы вышли. Может хоть что-то. Что там? Что вот сейчас и выясним. стен были расписаны лучшими обращения русского на всех что-то говоря о том, что до нас уже кто-то гибал и не раз Что-то смеси достичь еще раз Правда говоря Правда. Вовсюду валялись пустые бутылки, а стены были расписаны. А, что говорил о том, что правда, судя по всему, довольно давно. Я водил фонариком по комнате. Сарай сейчас все, как вдруг обнаружил все же все у, у... у шурика. Шурик? Заручал с вами. Ну, все же казалось, необычен у нас никакого так вот ты мы тебя всю ночь ищем. Ты что ты вообще забыл заблудила? Шурик поднял на меня мутные не видящие глаза. А вы кто? Что значит мы кто? Давай вставай уже и пойдем. Никуда я с вами не пойду. Шурик вновь уставился в темноту. <как> вы опять хотите меня завести куда-то в какую-то жопу мира? Будете водить меня по ругам под будете, я вас знаю. А, он пришел на какой-то дьявольский шепот. Хватит уже чуждости. Ну, в конце концов-то. Я хотел подойти к нему и помочь подняться, но Славя оставил. Он не в себе. Ну, и я не в себе. Целую ночь у него не в себе будет. Он укоризненно пучал голову, немедленно, стараясь не выводить из света фонарь под... фонаря, подошла к Шурику. Все в порядке? Как я, Славя. П -п -п Правда? Шурик посмотрел на нее и тут же тихо заплакал. Конечно же. Тоже еще и семья, но мы пришли с тобой, и теперь все будет в порядке. Вы точно не они. Нет, конечно, мы это мы. Он попытался встать, но, видимо, потерял ориентацию и был готов уже упасть, если бы не схватил его за руку. Вот так, осторожнее. Эх. Зачем ты сегодня? Ну, в любом случае, пора убираться если никто не будет, конечно. Пойдемте, я знаю, как ну, короткий. Да, я тут уже все исходил. Ну, ладно. Так. Шурик не соврал. Попутал пожать всего пару минут, на отзаз возле решетки, за которую я сделал. И почему ты -то тогда не выбросил отсюда сам? А ты попробуй. Я поднялся и сильно дернул решетку несколько раз. И правда, так просто не сломаешь. Нужно что-то тяжелое. О, кстати, фонка, славе фонка. Я посмотрю вниз на славе и шурика. Может фонарем? Фонарем. Я покрутил в руках. Да, это было не китайская подделка 90 У меня в свое время множество валялось на даче. А настоящий советский добротный сделанный металлический фонарик. каких множеств э, у меня было. Я размахнулся и начал долбить по решетке в, в тех местах, где она крепилась к стене. Вскоре мне повезло послышать отрезки и на землю подстели болты, удерживающие ее. Через минуту я уж валялся на траве возпамников с наслаждением, сдыхал свежий ночной воздух. Ну, ладно, я пойду с вами. Я пойду, спасибо вам. Как думаешь, он правда что-то там слышит? Я думаю, психиатру показаться стоит. Наверное. Ну, ладно, пора спать. Угу. Я чувствую, что надо что-то сказать славе. Не был уверен, хочу ли, но необходимость ощущалась. Спасибо тебе. «Да что? Она недоуменно посмотрела на меня. Без тебя я бы не справился. Да ничего. Слава покраснела. Я был у нее в долгу. Опять. Интересно. Хотя бы частично за все то, что Акаби сделал. Я начал смотреть на ночное небо и медленно погружался в сон. Приключение сегодняшнего дня настолько меня отомили, что сил больше не оставалось. Знаешь, в этих я бы обязательно познакомился на себе Ну а, и нашли жулька, вам потом всегда просто славит. Ладно уж. Хорошо. День пятый и...